Ты разрываешь все внутри Называешь это жизнь Но в ней нет больше любви И стал ненужным в один миг Я верил до конца, что ты Я только стану сильнее, вынесу сотни потерь И пускай ты бросишь, ты бросишь меня Я только стану сильнее, Ау, и все подарки, что дарил, оставь себе Все твои клятвы, сука, где они теперь? Походу понял, почему внутри болит Ведь я любил за нас двоим сука закрылся в себе. Третьи сутки один. Алкоголь мой, никотин. Помогите, фотки с тобой удалить. Номер твой нахуй забыть. Мой абонент не в сети. Не звони мне, о, -о, -о, -о, -о, -о, -о. я верю. Ты моя судьба. И пускай ты бросишь, ты бросишь меня, бросишь всех на виду, встану просто, отряхнусь и дальше пойду. О, бросишь ты бросишь меня, значит такая судьба, значит она не моя. И пускай ты бросишь, ты бросишь меня, я только стану сильней, вынесу сотни потеи. И пускай